Всем привет! Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В первую очередь я хотел бы поблагодарить зрителей моего канала за большое количество отзывов и лайков по последнему видео по рубрике «Советы кратыши». И исходя из этого, я решил продолжать эту рубрику. И сегодня мы разберем еще один полезный совет. Не переключайтесь! У многих из вас наверняка при выполнении топ спина справа возникает такая проблема, когда корпус э, заваливается назад, тем самым падает скорость, сила и вращение на мяче. Есть один очень простой способ, как решить эту проблему. Достаточно всего лишь э, левую руку при выполнении данного элемента держать перед собой, и э, ваш корпус будет автоматически наклонен вперед. Вот как это выглядит. Как вы видите, это достаточно простая рекомендация, попробуйте ее сегодня же на тренировке, не откладывая. Ну а для тех, кто хочет заниматься непосредственно со мной, вы можете перейти вот на этот сайт и ознакомиться со всей информацией. Ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся. До скорого. Всем пока.